Друзья, приветствую, добро пожаловать! И в этом видео с вами поделюсь интересной возможностью, где вы можете принять участие и заработать NFT, цены NFT от экосистемы XDAO. То есть это некий баунти, некий квест, пройдя который вы будете претендовать на данный NFT, который в дальнейшем вы сможете либо продать, либо допустим не продавать. То есть это уже ваше решение будет, на то, что он будет стоить денег, это однозначно и пройдя этот квест можно его заполучить напомню что о проекте xdao я уже записывал видео это модный конструктор который позволяет собирать dao организации и позволяет компаниям которые уже сейчас на рынке переходить в данную модель потому что она безопасная много у нее преимуществ конкретно о данном вопросе я уже записывал видео посмотрите дао это рынок который постоянно с геометрической прогрессией растет и все больше компаний инвесторов присматриваться к данной модели. Суть в чем? В том, что XDAO работает сетью и Binance Smart Chain. И в честь этого и происходит квест, в котором можно практически без вложений принять участие и заработать. Почему практически? То есть вы, проходя его, будете затрачивать деньги на комиссии. То есть вам нужно создавать транзакции, вам нужно создавать DAO по различным учебным пособиям внутри данного квеста, и на все это будут уходить комиссионные. Я лично данный э, квест прошел, и у меня ушло где-то 0,06 BNB, это где-то 15 долларов. Но даже эти деньги вам э, будут возвращены спустя э, прохождение данного квеста. То есть, когда этот квест закончится, будет объявление в Твиттере, э, и вам будут компенсированы эти все деньги. Это во-первых. Во-вторых, вы еще NFT получите, то есть, в принципе, вы ничего не вкладываете. Но время ограничено, данный квест закончится 24 ноября. И прямо сейчас нужно, я считаю, в нем поучаствовать. Вот когда вы пройдете этот квест, в идеале у вас должно быть ровно так же, как и у меня. То есть выполнены их 6 глав. Каждая глава подразумевает какие-то викторины, какие-то действия. И в целом нужно хотя бы минимум 180 поинтов набрать. И только в таком случае вы будете претендовать на NFT. Это с учетом того, что я даже допускал где-то местами ошибки в викторинах. И в любом случае мне получилось набрать 225 пунктов, которые достаточно для того, чтобы претендовать на эти NFT. Поэтому... Вы проходите данный квест, мало того, что еще и будете прокачивать свои знания в данном вопросе, научитесь создавать DAO, это ценные знания, которые всегда вам пригодятся. К примеру, вы захотели открыть компанию, а вы не хотите заниматься этой централизованной бюрократией, открывать ИП, ООО, регистрировать и прочую вот эту дребедень, вы можете просто создать DAO. Это просто быстро, экономно, более безопасно и модно. Поэтому вот такие плюса данного квеста. Погнали дальше. Ссылка будет на данный квест в закрепленном комментарии. Обязательно приходите. Либо в описании. Это уже второй квест, поскольку первый вызвал огромный ажиотаж. И было принято решение его продлить. И прекрасная у нас возможность, между прочим, бюджет конкретно на компенсацию комиссионных внимание 10 тысяч долларов. Поэтому участники могут быть уверены, что даже эти деньги им будут тоже возвращены. Но для этого, еще раз напомню, подпишитесь в Twitter, в Telegram, чтобы мониторить объявления. Вот. Напомню, последний день, 24 ноября. С какими трудностями я столкнулся, когда проходил эти главы? Потому что записывать видео прям полностью онлайн о прохождении данного квеста, это было бы слишком долго, может быть полчаса сорок минут. Лично у меня ушло на это времени, поэтому по данным видео вы найдете ссылку на гайд, в котором все подсказки, большая часть подсказок, как проходить, например, третью, четвертую, пятую главы, если вдруг у вас возникнут трудности. А если даже они у вас и возникнут, то вы можете тоже в чате у них спросить, в телеграме, ссылка тоже в описании тоже не стесняйтесь задавать вопросы ну с первыми двумя главами проблем вообще не возникли. там простые вопросы но когда я переходил уже на следующий э, на следующую главу и нужно было подписать транзакцию у меня выпадала вот такая ошибка 400 error красная ошибка я не мог понять в чем проблема в чем причина я уже и, и компьютер перезагрузил и vpn казалось бы тоже поставил другой все равно не пропускает и браузер другой но я допустим использовал VPN конкретно Германию и у меня прошло потому что я допустим использовал VPN Латвию и Латвия почему-то у меня не прошла а вот немецкий VPN ну то есть если вы переключаетесь на данную геолокацию у меня прошло и на украинский тоже имейте это в виду, возможно вы тоже столкнетесь с такой проблемой Дальше, помимо того, что вам нужны деньги в BNB в качестве комиссионных для прохождения всех этих этапов, вам еще понадобится немного стейблкоина BUSD. Буквально там 3 BUSD вам с головой хватит для того, чтобы какие-то микрозадания, допустим, в 4-5 главе, они понадобятся вам, эти активы, вы могли с легкостью пройти. Всегда можно, в принципе, BNB обменять внутри метамаска на BUSD и проблем нет. Какие еще возникли проблемы о, на этапе прохождения этого квеста? Допустим, в пятом раунде, в пятом о, в пятой главе я уже окончательно сделал свап и почему-то меня не перенаправляло на следующую главу для того, чтобы продолжить проходить этот квест. То есть я не мог понять, в чем причина, в чем проблема. Я уже повторно прохожу свап и обратно меня не перебрасывает на о, продолжение прохождения данного квеста. Я все же понял причину, просто нужно было нажать данную кнопку, я I already swapped, и все то есть, и после этого открывается возможность участвовать в следующих шагах возможно тоже вам это будет полезно плюс заранее предварительно сделайте второй счет в метамаске, то есть не нужно создать второй MetaMask. просто внутри этого кошелька сделайте еще один счет немного туда BNB просто заведите прям немножко вам это понадобится тоже в процессе прохождения создания DAO чтобы вам не было необходимости привлекать еще второго человека для прохождения этого квеста можно просто создать еще один кошелек туда немного бимби перевести и пройти самостоятельно весь этот сюжет ну и последняя трудность, с которой я столкнулся это в шестой главе, когда я уже полностью все прошел, когда я уже купил LP токен, то система мне также не перенаправляла на завершающий этап я, в общем, купил заново этот один lp токен и меня пропустила система по данному квесту. И по итогу я его успешно прошел и теперь я претендую на NFT. Друзья, у меня на этом все. Я думаю, вам полезно это видео однозначно. Гайд по прохождению будет по данным видео. Все ссылки, в общем, под роликом. Комментируйте и зарабатывайте. NFT XDAO До новых встреч!